Здравствуйте! Сегодня я отчитаюсь вам, как я обещала, высадки рассады, которые мы с вами сажали буквально перед Новым Годом. Ссылку на ролик я дам. Там я как раз рассказывала о том, что ко времени посадки рассады, семян в рассаду у вас уже будет сравнительный анализ, какой способ посадки лучше. И, соответственно, вы сейчас, вот сейчас я вам все покажу, что же у нас вышло. Итак, первым мы с вами сажали это в улитку. Ну, считается, один из самых сейчас передовых, самых таких надежных способов рассады посадки семян на рассаду Итак, во всех трех во всех трех емкостях я использовал один и тот же грунт вот такой вот геровский заправили который я вам говорил что он достаточно хороший Анализ по грунтам, ролик я вам тоже ссылочку дам. Там я делала как раз вот сравнительный анализ всех грунтов, и мы пришли к выводу, что вот этот грунт один из самых лучших. Итак, смотрите, мы сажали в обычные кассеты, сажали в торфяные горшочки, и сажали новый способ, самый продвинутый, это в улитку. Что же мы имеем сейчас, спустя... Две недели фактически. Итак, посада в кассеты. То есть кассеты у нас были, вот вы видели, да, в тепличке. Кассеты стояли здесь под тепличкой. Итак, вы видите схожесть. То есть здесь вот семена начинают только проклевываться. Еще раз скажу, что грунт везде одинаковый. Кроме торфяных таблеток у них тут уже свой грунт. То есть вы видите, то есть вот один вот маленький семян, который начинает наклевываться. Далее у нас шли торфяные таблетки. В каждой торфяной таблеточке я посадил по два семечка. Вы видите, что одна только таблетка взошла с двумя семенами. Здесь вот росточек только появился, здесь второй даже его почему-то не видно. И теперь, внимание, улитка. Честно говоря, я была очень приятно удивлена, потому что для меня это было совершенно неожиданно. Вы посмотрите, какая схожесть, то есть фактически ну, 99% семян взошли. Взошли дружно, ростки сильные, высокие, уже у всех листочки видите, какие сформировавшиеся, только вот здесь вот у одного такое, здесь у всех прорастают еще те, наверное, которые я нечаянно просто заглубила немножко чуть поглубже. А так вы посмотрите. То есть однозначно могу сказать, что метод улитка, я ссылку дам, наверное, действительно самый лучший на сегодняшний момент. И так я еще повторюсь, что же в нем хорошего? Во-первых, по, по мере роста рассады поливать мы ее будем не через верх, а через вниз горшка. То есть мы будем воду лить сюда. Соответственно, корневая система будет ее забирать. Внимание, верхний слой грунта будет всегда немного подсохший, что у нас обеспечивает здоровую рассаду, то есть корневая болезнь, черная ножка. Нас не догонит у рассады, то есть я уверяю вас, что черные ножки у рассады не будет, это 100%. Далее что? Я вам еще рассказывала, когда улитку сажала только что, что очень удобно будет пикировку делать. Потом, когда рассада станет достаточно высокой, места ей будет мало, мы будем с вами распикировать перец. Считается, что в общем бытует мини, что делать этого не стоит. Я вам покажу, когда мы с вами раскрутим, вы увидите, какая корневая система там богатейшая, она находится, вы знаете, то есть, ну, для растения не будет никакой проблемы. Болеть растение точно не будет. Ну и, конечно же, самое главное экономия место. Итак, все перед вами. Выбирайте, какой способ посадки для вас будет самый удобный. Но все-таки я за улитку. Спасибо вам за ваше внимание. Оставайтесь с нами. Всего хорошего. Пока.